Здравствуйте! Вас приветствует авторская школа шляпного мастерства School. Меня зовут Анна Андриенко, я дизайнер эксклюзивных головных уборов. Сегодня я приглашаю вас на наш новый мастер-класс по изготовлению роскошной вечерней шляпки, украшенной ригелином, перьями, вуалью. И все это на основе шляпки-таблетки. В нашем мастер-классе вы узнаете все секреты шляпного мастерства. На нашем мастер-классе мы рассмотрим... Технику работы со шляпной соломкой Синамэй, подготовку материала к натяжке. Мы научимся делать состав для пропитки Синамэй, а также формирование шляпной основы на колодке. Вы узнаете особенности работы с натуральными перьями. Мы расскажем нюансы работы с ригелином, а также ошибки, которых можно избежать. Мы научимся вместе с вами создавать дизайн декора и его крепления. Наш мастер-класс разработан таким образом, что вы сможете приступить к самостоятельной работе уже во время уроков вместе со мной. Повторяя подробные пошаговые действия, вы будете отрабатывать технику своего мастерства. Сочетание традиционной техники шляпного искусства и наших собственных разработок делают этот мастер-класс интересным как для начинающих, так и для опытных мастеров. Приобрести данный мастер-класс вы можете на нашем сайте hadschool.com. Будем рады вас видеть!